Добрый день, дорогие коллеги. Я говорю с вами сегодня из Государственной библиотеки России. Теперь она называется РГБ, Российская Государственная библиотека. Раньше это называлось Ленинка. И надо вам сказать, что все мои друзья и знакомые, мы до сих пор продолжаем называть Ленинкой. естественно. Сюда приезжаем, работаем. Сегодня замечательный день. Сегодня исполняется 55 лет, как я стал читателем этой библиотеки, постоянным круглосуточно, с первого часа до последнего. Здесь я прочитал десятки тысяч книг. Огромная интересная история. Об этом сегодня мы и будем говорить. Я говорю сейчас из фае главного библиотеки. На моем фоне Кремль, на фоне этого окна. медные видны храмы кремлевские, башня Боровицкая. Это вход во дворец съездов. И вот здесь вот, ну, горько говоря, прошла моя юность. Это замечательное место. Мы вместе с вами сейчас немножечко посмотрим на то, что происходит в библиотеке. В долгое время библиотека, с самого начала, называлась библиотекой имени Владимира Ильича Ленина она начиналась когда-то с дома башкова который здесь есть недалеко, вы его скоро увидите в нашем репортаже. Но потом, когда кончилась советская власть, то работники, администрации, все люди, в общем, попытались как-то от слова имени Ленина отделаться, но ну и тогда возникла идея, что первую вот такую библиотеку в Москве собирался, когда-то Николай Петрович Курмянцев, граф. И вот в это время до этого здесь был даль. Вы помните, был такой замечательный русский автор, который сделал э, коллекцию да, вот, русского языка четырехтомную. Да. Э, ну, теперь тоже начинает говорить, что он сделал ее по заказу жандармского управления, там много чего он начинает говорить. Одним словом дали убрали, поставили графа Фермянцева. Э, ну вот такой. Он совсем недолго здесь, недавно ну, появился. Вот. А вообще, значит, вот сейчас мы можем видеть фая замечательные, вы видите мраморные стены, видите это прекрасное оформление, перспективу библиотеки. Все это очень дорогие места. Я здесь провел тысячи часов моей жизни. И поэтому для меня вот сердце у меня стучит громко. Замечательный вид. Да, да. А вот мы встретили, мы встретили замечательную женщину. Галина Михайловна. Мы вспомнили, я вспомнил, как 35 лет назад я приходил в каталог научный на четвертом этаже. Да. Так, вот, видите, сейчас еще существует. Да, и сейчас, я она, и до сих пор, она там работает. Сегодня, в воскресенье, у нее было здесь задание поработать. Спасибо да. вам огромное. А, Спасибо всей библиотеке. Успехов вам, удачи. Вы знаете, я, я если буду миллиардером, — Это может случиться. Я тогда много чего... Я помню про Рубакина. Я постараюсь повторить свою. — О, это замечательно. Только сейчас у нас новое начальство. — А Марина Петровна устала? — Нет, она тоже. — Уста давно? — Даже не знаю. — Мы с ней много лет работали. — Сейчас многие уже. — В библиотеке иностранной литературы. Она была директором. А Интересно. я был заведующим сектором сектор рабочих читателей. А ну, так, что вы, она да, давно ушла. Да. Да. И сейчас вообще у нас идет сокращение. В, молодые... в, в основном по возрасту, не по я голове, я а по возрасту. Ну, Спасибо. Что, да. Пожалуйста. Спасибо. Вам Всего, Всего доброго. Всего доброго. Помещение. помещения, я всегда когда от кандидатскую здесь все время был, потому что я разве бы помниться и все разделил журналы, сейчас что-то в электронной версии, yeah. есть. потом докторская была, потом монографии были, и всегда здесь, потому что mm -hmm. 55 лет Читатель на вот. И нам на директор А снять я снять маленький фильм. Михаил Борисович, я всегда удивляюсь, как вы находите таких помощников. Вот я вот а это, это, ее? всегда вот это вот у нее, она камеру не может так перевернуть, да. но я же игрой занимаюсь. Поэтому вот такая игра сознания, как да. бы камера, смотрящая сюда и смотрящая туда. Да. Она бы создала как раз гомеостат такой вот э, такого взаимодействия меж, межличности. Вы знаете, это в том, что это подающая она звезда. Mm -hmm. Она делает великолепные видеофильмы э, обо всем мире. И вот теперь сегодня это будет великолепный фильм о библиотеке имени За 50 лет читатель 55. 55. Вот я прикидываю сколько, знаете, вот. Он обладает совершенно Стоп, особыми экстрасенсорными способностями. Мы вчера случайно здесь с ним встретились, и я ему говорю, что вот его последняя монография, изданная в значит, Ельце, Ельце, она здесь в каталоге вчера, ну, я не берусь сказать вчера, но, например, в понедельник, по-моему, да. я ее смотрел, написано, она есть, но у нее не было шифра. Я вчера Михаилу Борисовичу говорю, Михаил Борисович. Ну, вот я хотел посмотреть ее, но нет шифра, ее нельзя заказать. да, То есть написанная, она даже не написана в группе обработки, как обычно бывает, ну, да, да, да. а просто нет шифра. У -у -у -у. И вот вчера я ему говорю, давайте, хотите, я вам продемонстрирую, подойдем на секундочку. Но ну, удивительно, что он мне говорит, я подарю и так далее, но сегодня я прихожу, и вот перед тем, как э, мы с вами увидели, Прихожу туда, думаю, ну-ка, я Еще не, не обманул я его вчера. Набираю, и есть два экземпляра и два шифра, и я на 16.10 уже заказал себе книжку. Библиотеке, тот, вот мы все сейчас да, зашли вот в тот самый каталог на четвертом и я увидел там женщину, которая мне помогала, когда она была еще девочкой 35 лет назад. Мы узнали друг друга. Да. Понимаете? Да. Но Михаил Борисович запоминающийся человек. Я хотел воспользоваться этим случаем и сказать нашим дорогим коллегам во всем мире. У нас подписчиков, я вот вчера смотрел, был 1787. Uh -huh. подписчиков, да? И я хотел представить Сергея Владимировича Григорьева, известного во всем мире специалиста по теориям игр. Только сегодня начинает осознаваться настоящее значение игры в жизни человека. И, ну, сами понимаете, на фоне, когда все занимаются бизнесом, продажей валенок, смартфонов, всякой ерунды, вдруг находится чудак. В самом высоком смысле слова. Который занимается детскими играми. И это, это автор то, огромного числа книг. В моей жизни он сыграл огромную роль, потому что было 10 лет счастливых в Московском дворце. Пионеров я не помню, как он да, теперь и называется. И и теперь просто дворец воробьевых город. Да, Всё дворец воробьевых города. Да, это были счастливые годы и э, просто я думаю нашим русским детям очень повезло, что у них есть дядя Сережа, который да. занимается их играми и вот в этом надежда нашего будущего.